Всем привет, дорогие друзья! меня Свелика и со мной сегодня Линди Райт, Лука и... и секретный шкафчик. Да, да секретный шкафчик. Да, и сегодня будет за... первая новогодняя серия, потому что сегодня 10 число, сегодня первая новогодняя серия. Вот новый ролик, новогодний ролик. Нет, обойдешься. Все, я... переходите. Я... Так, стойте, стойте. Камень держится бумага, камень держится бумага, камень держится бумага. Давайте, Райт проиграл все. собака. Да, вы люди поймите, что Райт у нас слабеньким сердцем, его нужно жалеть. Давайте, раз. Погодите, нет, давайте Сейчас, Райт не зайдет через три секунды. А то Райт Райд, ты хрупкое сердце. Райт не зайдет. Райт замутили да, да, да, да, да. Ну, раз райд не зайдет, то не райд да. ты в не нужен нам, да? Ну, да раз, да, два, ну, да. три. Ну, вся О, ладно. О, вот райт. Все, Райт за новенький, Райт ищет. Все. Да, райт за новенький, Райт ищет. Райт. Все, Надо было поменьше сервера выходить. начала. Я прятаться. Ладно, да. И играю с камень, ножницы, бумаг. Давай прятаться. Я прятаться. Пряту, да. типа, рай, Бери прятался. Надо кимпинвентрик стать. Увеличьте меня. Я дотянусь до сундучка. Райт большой. Ну я ладно. Эй, Это гигант. Оно, он, right, оно с работы через какое-то время ты взял? Я почему-то в большом размере. Дай мне таблетку, Олег. кинь таблетку. Эх, Райт, вечно ты в передряге какие-то. Держи таблеточку. Я сам выберусь гэм не зря есть. Ну, Вс, наконец-то таблеточку подобрал, Райт. Нажимай. Она погоди, она. она... Ты что, ты я чувствую себя маленьким. Я как бы вижу вас снизу, но я большой почему-то. Ну значит слепой. Значит, кильнем тебя еще раз. Вс. Да. Ты... Right. А теперь, чё, для раз для увеличения. Так возьми. Возьми сундук ну, вот значит, он да. ну, значит, right, маленький. Вот, ну, теперь... вот все, вот, Так. Тебя да. тебя раз. Нет. Два. Три. Три. Right. Ты че запоздал Рай, мальчик? Райт нас рукав лазит. Все, Райт Рай ищет. Нет. нет Райт. Рай. Рай, ты не 150, не раз, не раз, 150 раз ты 150 лет пишешь. Все, Райт ищет. успел. Я считаю успел. до трех. Все. Ну, честно. Все честно, Райт. Еще, Рай. еще Рай. раз давайте. Нет, все, мы уже прячемся. Поищешь. Все Райт. Ну все будут искать. Какая разница, когда ты? Лука, ты тэпнись ты, тып, ко мне, Лука, ты тэпнись ко мне, Лука, ты ко мне. Ну все, я нашел идеальную Лука, уменьшись, уменьшись, потом опять увеличься. Райт, Лука, уменьшись. Стань маленьким, возьми таблетку. Райт. Луки критическая ситуация была. Да, потому что всякие козлы мне не дают спрятаться. По имени Райт. мне вас как бы в увеличенном виде искать? В увеличенном. Так это нереально. Реально, реально, все реально. Тут есть лыжки, которые без маленького вида не проверить. Ну да, Райт это все нереально. Да, не вс нереально. Тут все реально, все реально. Райт. Берешь и высматриваешь. Райт, иди быстрее туда. Иди вот так заходишь. Читай до тридцати пяти. Давай первый ты. Все, Райт, да, алё, рай. всё, какая разница, все равно все сегодня будут ты искать. Нас, все будут сегодня искать. Какая разница, ты первый, ты последний, кого ты нашел, Окей, Райт, мы тебя тоже так будем искать. Да. да. Давайте вообще время не... день Так, Райт, у тебя сейчас у нас 18 минут, в 25 твое время заканчивается. Да не, какой... Развращу... все. Ну, 7 минут ему, как бы, хватит. Это много. Я разврачу тут все, чтобы вас найти. Это веб-карту, а? на да? Какой-то <связывается> Блин, ты, надо, жаль, то, что мы сюда не добавили ворлдед, это а он бы тут вообще все сетнул. Ой, я вас нашёл. И то вряд ли найдет. <связывается> он. Он на нас посмотрит и не поймёт, что это мы. Что ты? райт козел. Ой. Я нашел тебя, Лука. М да, всё. давайте также будем искать Райд. А Теперь Лука помогает искать этому Райду. Блин, прикол то в том что Лука мог видеть, куда ты спрятался. Ой, так, Лука, меня ты не ищешь, да, Лука? Наверное. И Лука? Так, нашёл... так, нет, нет, Райд, нет. Где Райт был Лука? Где Райт, был ты что лагает или притервался ко мне Райд нет, сейчас ты будешь переискивать. Райд сломает карту, давайте забавим. Мало того ты то, что Райт, локомань. Как вас тут найти, вы куда нибудь вот тут вот за ящик залезите и все выглядывать. Нужно оригинальное зрение. Да, можно Райт. Все, я я перепрячивать, Райт. потому что. Аллейники, я добраться к ящику не могу. Хорошо, нет, это возможно, там надо просто в каждый, там надо через уголок вот Да, через пиксель. Да, Райт, но тебе это вряд ли получится. Вот, я нашел место здесь. Ну вс. Сегу хорошего. А мы без себя обойдемся. Мы без тебя Райт обойдемся. Что я сейчас чувствую? Я чувствую секретные шкафы. Здесь какой секретный шкаф? Синий такой. Угу. Сия, мы думали оранжевым. А я серая. понятно. Такс. Давайте еще иногда давать подсказки. Ну, хорошо. Я а вижу. Я, вообще... я, я вижу. Я вижу. Какой блог Маша, интересный. Я вижу. Что ты орёшь? Такс. А... Что, что, что, что происходит? Где... Я, я как, как слушаю. Я, спор... я в чем-то. Я в чем-то. Именно в чем-то. В чем-то. Угу. Помпа, рака. Помпа и попа. Ой, не спале. А нет, рой. А здесь нет, как мы нельзя такое. Только мы с Олегом остались. И... Райты всякие просто берут и ломают. Э, Кто-нибудь сегодня, я команды не помню, кикса. Кикните этого. Сервера. Они, ну, Мне кажется, только одну часть карты чекают. Они на вторую перешли. Не, ну то, что рай тут будет мне каждые три... Находите, выходите, я ей вот тресту. Когда-то я его тут ладно. <сёжи> так, <сёжи> давайте себе... этот, этот... иди. Давай перебегать. Я Блин, мне сейчас... отсюда без увеличения фиг выберешься. Вот, да, есть весь прикол. Если я... Боже мой. Нюшка, рала. Райт, уйди отсюда, Райт, yeah. right, уйди. Я, отсюда, сразу отсюда. Быстро увеличился и быстро сразу же уменьшился. Да-да, ну, да. же... ну, может быть Райт, может быть, ты-то и не увидишь, но вот остальные вот Лука. Вот и... я увижу. Ладно, Райт. Ты чё, а ты чего маленьким снимаешься? Райт я просто подбегать. Прикольно. Райт, маленьким Райт, стал... если ты не играешь, то сервера выйдет. Да, зачем маленьким? Становиться? Я хочу просто посмотреть, как играет лука. Если он вас не найдет, то это однозначно что Давайте Давай то до Тогда, и, тогда вообще кинкай из сервера, выйди сервер. Да. Тогда просто буду в спектакле смотрите. Нет, вы, ты берешь просто нажимаешь, выйти сервера, и вс. Вот, отключиться. Ты... Я видел следи. Я, так... я пытался перебежать. Я видел. Давайте. Так, я, короче, так уж и быть, чтобы было честно. А туда попробовать побраться нельзя, да? Да, -мо! Да, Ладно, можно сказать, что первый раунд закончился. Переходим к следующему раунду. И мы переходим к следующему раунду. Теперь у нас сейчас Флинди, вроде как. Я нашел себе коласную Короче, давайте каждые две минуты перебегать. А Давай. Сопротивление выдать. Да, выдать сопротивление надо. Я сейчас всем выйду. Давай выдох фредди. Ой, пок... ты имбовая нычка. А то мы тут все поддыхаем, так, так, Да. Перебить. Я попытался свергнуть, и я крякнулся. Так, уменьшаемся. Каждые люди по, по полторы минуты. Каждые полторы минуты мы перебегаем, хорошо? Хорошо. Такс. Блин, еще раз выдаю эффект. Я выдаю. Все, хорошо. Такс, я выдал? Я на пол я выдал. Идеальное место. Эй, да. ты потом с этого идеального места придумаешь, как выбраться? Да, надо будет еще перебежать. Я нашел топовое место. Отсюда и вид хороший. Отсюда я и вид. Да, можно выходить. Наверное, ну как ты спрятался? Все. Всем, да, вот. Да, да, всем. Так, все. Олег, ты просто скажи, когда перебегать надо. Хорошо. Да. Да. У меня и отсюда всегда очень прошу. хорошая видимость. Я вижу хорошо. Я флиндину вижу. Я плен, ген, ген. Это не проблема со временем. Я тебя вижу. А, да, ну, ладно, да, да, жалко. Хорошее место было. А, я чем эффектами не могу сказать. Я нашел такой. Ладно, я тебе помогаю искать. Ты когда-то Блин, вот там вот, знаешь, что можно? Там можно вот в аквариуме спрятаться. Под песком. И там не, и не видно. Да, тут можно сквозь их И Можно спектр еще спектр вот болит. в лотарде себе спрятаться. Вы самом, То есть туда без уменьшения никак не зайдешь. вообще ты палец, жалко. Так, ну, перебегать сейчас. Окей, сейчас перебегать. Перебег... Перебегать должны обязаны. Перебегу. Вижу. Лука, наш... лука нашел. Лука, привет. Так, остался Рай. Рай, ты где глазки закрыл? Я подумал, это лука. Я подумал, Рай, это лука. Хотела... Рай, подумал, это лука. Бы... Ой, Рай. Я нашел еще одно идеальное место. Ай, ты хотя бы... Ну ты перебежал, а друг-то мне. Да, еще одно лучшее место даже. Нашел, я я просто не знаю, где это. Пойдём Хорошо, что с Листой можно посмотреть. Так, мне кажется... Там... Нет, я там таки никого нет. Ладно. Я понял, это? Так ты скоро перебежать ну, уже должен, да? Мне, то, мне кажется, это нечестно, потому что там никак не прочее. Я И не полностью. в Тардисе. Что за тардис? Тардис, это такая синяя будка. Я не в синей будке. Блин, я нахожусь в том месте, которое вы сто раз отбежали уже. на елке, может? Ты находишься в текстуре? Я вижу, да, это он на елке. Райт, right. right. вот ты такая вружка. Как ты перебежал, когда в начале того, как я прятался, и видел то, что ты забирался на елку? Я был на самом верху елки. Ты и должен с места дружу. перебежать, а не на не с одного места я на другую. Я, если спрячусь в домике, то я перебегу на искать. Где же? Где же спрятались пупсики? Я же вас найду в любом случае. Вон, Олег, около Смотрим. Возле моей... Возле Барби никого нет. Возле Крипера. Лука, а где ты так все видишь, а? Там второй комнатке, которая... Ой, Рай, Олег, ты только что прям на меня смотрел. Ой, ты вот повесился. Нет, я не... Давайте выключим эффекты зелий. Что они да. А у меня они все равно выключены, я не вижу. А, а да. А, Окей, тогда, тогда... птица. Я тоже не поняла. У меня птица давно, давно Еще когда мы На зашли в забор. Графики... А, да, мы сто процентов спрятались где-то вот за этими Рубиками. Птицы зелий выключены. Что, я не вижу птица зелий. Люди, а вы в курсе то, что уже перебегать пора? А, а да. Угу. Да? А я только что слышал, как кто-то упал. Да ведь пупсики, привет, Райт. Right. Ладно, хорошо, все, выхожу. Привет, кто-то там еще, Линди. Линди, нас наши да, увеличиваемся. На счет три раза. Лука еще профессионал во всех привет, как я его нигде не могу найти. А блин, прикол в том, что вот туда он вообще никак не залезешь. Вот это вот можно сломать? Да, можно ломать, но столько с тобой Я вижу ножки. А если он, как я, на елке? Нет. Ну ладно. Я, я точно не на, на елке. Я надеюсь, что он не в аквариуме. А выпился? Нет, я не, не, не выпил. Мне да. кажется, он не за ящичком каким-нибудь. Ну ты не все ломай вс ⁇ подряд. Реально. Алло, все ты реально. не все ломай. А, хорошо, просто... Лука, не уже не пора перебегать. Окей. Даль 2 -2 прошло, но... Так полторы минуты мы ждем. Вижу, okay. нашел. Нашли, нашли. Ну, все, это и так, какой там первый Рай, райдер нашел. Да, но не ищет не Лука, потому что Лука, это Лука, ты не стал. Да. Ну, хорошо, потом я, давайте, ищу. Вся Лука, можешь, наверное, выходить и сказать. Все, же спрят... все спрятались? Наверное, да, я спряталась. Все, Лука, выходи. Выпускаете кракена? Я не вижу луку. Я вижу луку. Так, лука не далеко не от меня. Я подумала, а если использовать тактику, имеется в виду бегать по всему, что тут есть, и просто ну, бегать. Ну, как маленькие предметы. Поглядят ли заметит? На поле таких еще больше, чем это. Блин, реально, Райс, я такой гений, то что я вообще Люди, пора перебегать. Как тебе Пора перебегать! Да. Ой, я слышал, как так не понимает. О, а это кто у нас? Олег? Привет. Привет, Малфой. Трако Малфой. А вот я кого-то нашел. Маленького, я просто чуть не задох. Лука меня чуть не нашел. Просто он меня видел. Лука, Олег, не ломай все подряд, пожалуйста. Так, я да. ничего еще не я ломал. Я right. ломал только что. Давайте, давайте, кстати, через F1 искать, потому что так ники видно. Так, я слепой ники. Так ники маленькие, их толком-то и не видно. А, ну, а погодите. погодите. Кстати, да. а когда время так уже, я уже перебегаю. Уже, уже right. слове не ломай все подряд, я говорю. То есть ты думаешь, что он там? И ты туда не можешь посмотреть. Ты берешь, сломаешь этот блок. Они а в смысле? Я тут берешь, это сломал, это сломал. Просто берешь, тупо все ломаешь. ломаешь. А эту хрень можно ломать? Вопрос. Вопрос. Он же скорее всего под коленом у нас бегает, Ч мы вниз не смотрим, а наверх. Ну да, мы же все не смотрим, но... ну все крадемся. Ребята, если он под столом как тогда, а если он под, а под треми или за этой хренью или под диваном еще где-нибудь. Может быть, он в попугае? Может, он играет? Он не тут, где я прятался. <сих> Блин, уже перебегать, так поди, по факту, если мы это будем вечно перебегать, то Хайдеры никогда не победят. Да когда два, раз, наоборот. Нет, ай да да, перебегай, но если ты пошерил, допустим, в одном месте вот туда, вот туда, то тогда мы тебя, никогда не найдем. А этот блок можно ломать. Какой блок? А вот ничего я, то, я, нормально я. то что я перебежал до того как надо было перебегать? Нормально. Это считается? Нет. Блин, Ладно. так я что должен? Ладно. Перебегать только когда говорят перебегать. Нет, то есть перебегает сколько хочет, но когда говорю перебегать, то надо п*г где ты? Забавно. Где мы что? Твоё предположение не оправдалось. А что, он не Может за книгой? За Нет, за я Может, он в аквариуме? В в Нет, он не в аквариуме. Я так ду думала, на опять. смотрел прямо на меня, мне в лицо. Ну ка где ты был тут недавно? Ну, вот тут, по-моему. Не помню, я забыл. Блин, так а, по факту ты, же Хайдори никогда не в большой комнате подскажем? Так, по факту, блин, ты уже победил. А, ну так-то да. Потому что Тейзин остался, так я что... Флинди, Флинди твои я, факты? А Я не в большой комнате. А, а я уж корола. Так погоди, вы же здесь. Так, куда? Я, я, я сюда смотрю. Наличка, что у Алиды нет. Ну, в том... Я прям... Ой, с... нету. Люди, вы на лампу да, смотрели? На лампу. Нет. Закройте, Закройте двери. Картошку? А картошку можно ломать? Картошку можно. Я, говорю, да. ну, значит, Я просто выход хоронять буду тут. Чтобы... Дай дверь! Закрой просто и все. Я просто смотрю, чтобы он... Погодите, Клинди мог приезжать сюда. Ну нет! Где ты? А если он за в Вдруг мой слепой порос. Ну, давайте При... я вам сдамся, ребят. Давай. Погоди, мне А где Его нет в этой комнате. Идите сюда, иди сюда. Я, Олег, ты на меня смотрел. Я был вот тут, смотри. Изначально я был вот тут вот под стулом. Когда ты сказал перебегать, я перебежал вот сюда вот за сундук. Ты на меня посмотрел, но ты меня не увидел. Тут Потом не видно. сказал перебегать, я перебежал вот сюда вот. Они а а станут стал... ломать. Типа, зачем мне? Ну, Кто-то кто думает, что это спрятаться. Я... Ладно, это будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и всем пока-пока.